Здравствуйте, с вами Надежда Соколова. Сегодня выполняем утреннюю зарядку, не вставая с постели. Постараемся разбудить наше тело мягкими, плавными движениями. Вытягиваемся всем телом, растягиваем себя. Теперь подтягиваем правое колено к животу, опускаем поясницу в пол и мягким покачивающимся движением, пружинящим движением подтягиваем колено к животу еще больше, задерживаем это положение, выполним всего 4 пружинки, поменяем другая нога, попружинили, мягко подтянули, отпустили, такая глубокая пружина. И теперь с выдохом опустили поясницу в пол, подтянули колено к животу, удержали это положение. Опускаем ногу вниз, сгибаем ноги в коленях, стопы на ширине таза, плечи лежат на полу, шея расслаблена и включаем в работу наши руки. С выдохом поднимаем руки вверх, уводим их за голову и выполним несколько движений. еще один раз также и сейчас мы будем добавлять движение ног руки будут работать также поясница нейтральная В скользящем движением выпрямляем правую ногу возвращаем левую ногу возвращаем синхронизируем движение руки за голову выпрямляем ногу возвращаем руки возвращаем ногу Контролируйте, чтобы поясница сохраняла естественный прогиб, то есть нейтральное положение. Постарайтесь почувствовать, что таз у вас не качается, ягодицы равномерно давят на пол. И здесь еще один важный момент: подвздошные кости и лобковая кость должны быть на одной линии, должен быть такой треугольник. То есть лобковую кость вверх не поднимаем. Последний раз также. Теперь мы собираем стопы лягушкой, плечи остались на полу, собираем колени, разворачиваем их вправо, собираем стопы, разворачиваем колени влево, приподнимая по очереди, чередуя правую левую ягодицу. Не ускоряйтесь, постарайтесь, пожалуйста, почувствовать, как у вас включились в работу косые мышцы. Почувствуйте, что вы контролируете движение косыми мышцами. У нас работает внутренняя поверхность бедра, мышцы промежности, группа приводящих мышц и косые. А вот плечи у нас с вами стабильны, поясница у нас не выгибается. Последний раз также. Теперь мы подтягиваем колени к груди, опускаем поясницу в пол, и на выдохе выпрямляем руки за голову, ноги уводим, ноги уводим на угол. Постарайтесь почувствовать, что вы контролируете поясницу прессом, когда выпрямляете ноги. И не ускоряйтесь, работайте в удобном для себя темпе. И чем больше угол, тем больше у нас включаются в работу мышцы пресса. Главное, контролируйте поясницу. Постарайтесь не выгибать ее, когда ноги выпрямляются. Выполняем движение на выдохе. Последний раз также опускаем стопы на пол. И сейчас будет упражнение плечевой мост. Нижняя часть живота у вас подтянута. И вот теперь мы начинаем. Прокатывать поясницу по пол. Здесь у нас включаются в работу ягодицы. Можете их попробовать почувствовать, как вы ягодицами выталкиваете себя вверх. И медленно опускаетесь вниз. У вас поясница опускается раньше, чем ягодицы. Получается небольшая волна. И мы продолжаем также. Медленно, спокойно. Вверх таз. И также медленно спокойно вниз включайте в работу ягодицы постарайтесь себя поднимать не ногами проверьте ваша шея плечи расслаблены поднимая таз вы как будто ногами выталкиваете как будто толкаете коврик от себя хорошо Молодцы, еще разочек. Можно задержаться вверху, напрячь ягодицы, сильно сильных их зажать и медленно-медленно спокойно опуститься вниз. Последний раз также, теперь подтягиваем колени к животу, расслабляем поясницу. Скрещиваем обе стопы, подтягиваем колени к животу еще больше, чувствуем, как у нас потянулись ягодицы. Поменяйте скрестно, ноги другая нога сверху. Теперь выпрямляемся, вытягиваемся и переходим в положение сидя. Делаем вдох, делаем выдох и на сегодня это все. Если видео было вам полезно, поделитесь им, пожалуйста, с вашими друзьями, ставьте ваши лайки и пишите комментарии под этим.